Добрый день, уважаемые телезрители, и те зрители, которые смотрят ВКонтакте, и те зрители, которые смотрят канал YouTube и прочие, и прочие, прочие. Это дискуссионный клуб телевидения Казанского Федерального Университета. Я ведущий заседания этого клуба, меня зовут Юрий Алаев. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить, может быть, на первый взгляд, несколько далекую от нас и в прямом и в переносном смысле слова проблему, а именно то, что называется протестами или протестами беспорядками в Соединенных Штатах Америки. А, некоторое время назад вот в этой же студии 1 ноября прошлого года мы тоже затронули тему, которая казалась ну вот далека от реалий, на, и тем более от наших реалий. Мы обсуждали здесь фильм Джокер и Тогда после уже программы некоторые у меня спрашивали, ну, зачем вы вообще взяли эту тему, ну подумаешь, ну художественные высказывания, ну вот это вот что-то вот про них, это даже не про США, но про США или не про США, я просто попрошу сейчас э, аппаратную, чтобы нам вывели небольшой фрагмент с той программы ноябрьской, про фрагмент с вводными по поводу того фильма и по поводу ситуации, которая складывалась после. Так вот, э, еще пару вводных по поводу фильма. Я не знаю, знаете вы, не знаете, что э, выход фильма в мировой прокат, и в частности в Соединенных Штатах, сопровождался довольно нетривиальными обстоятельствами. Ну, начнем с того, что в повышенную боевую готовность была приведена полиция Нью-Йорка, полиция Лос-Анджелеса, а командование вооруженных сил США распространило по подразделениям американской армии а также военно-морского флота, специальной инструкции, в которых описывалось, как военнослужащие должны себя вести, если они будут присутствовать при эксцессах, возникающих во время или после трансляции, после показа, после демонстрации фильма Джокер. А? И при этом фильм удостоился 8-минутной овации, непрекращающейся 8-минутной овации в финале Венецианского фестиваля. Этого года получил главный приз «Золотого льва», получил массу восторженных рецензий. И возникает вопрос, как сопоставить вот эти вот два тренда. Настроение, да, оценка, отношение к фильму властей, в данном конкретном случае да, Соединенных Штатов. Реакция кинокритиков, реакция массовых кинозрителей, которые, как принято говорить, валом валят на этот фильм. Что это такое? Это фильм-бомба? Почему? О чем он вообще? Ну, вы видели, да, в том числе, наверное, видели, что зал был полон. Другая была обстановка, как в таких случаях, когда говорят, другая была страна. А сейчас мы переживаем последствия коронакризиса, пандемии. И собрались здесь, можно сказать, в интимной обстановке, или лучше я выражусь, в семейной. И позвольте я представлю вам экспертов, которые в любезно согласились участвовать в сегодняшней дискуссии по поводу той бомбы, которая все-таки взорвалась в США. И из-под лика, из-под маски Джокера появилось лицо черного мужчины Джорджа Флойда, погибшего. Одни говорят, вследствие жесткого задержания, другие говорят, после. Об этом мы тоже поговорим. А сейчас эксперты. Итак, рядом со мной Эльдар Мансурович Аблаев, доктор экономических наук, профессор Института управления экономики и финансов КФУ. Спасибо, что пришли. Вы всегда откликаетесь позитивно на наши просьбы или на мои просьбы. Рядом Олег Вячеславович Бодров, кандидат исторических наук, доцент кафедры религионоведения и евразийских исследований Института международных отношений КФУ и его коллега по Институту международных отношений Казанского федерального университета Рустам Наримович Чанышев, тоже кандидат наук, старший преподатель кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии. И мой коллега Альберт Бигбов, журналист в качестве соведущего, если я вдруг заплутаюсь в теме, я думаю, что Альберт поможет мне вырулить, а вам понять, о чем вообще идет речь. И, коллеги, если не возражаете, давайте мы, может быть, немножко ну, примитивизируем что-ли обсуждение, пройдем по вот этим событиям послойно. Но прежде чем мы к ним пойдем, я хочу все-таки, обратившись к тем, кто нас смотрит сейчас и слушает, сразу уточнить, сделать один акцент. Мы будем говорить, конечно, о том, что произошло и происходит по сей день и, по-видимому, будет происходить в ближайшее время в Соединенных Штатах Америки. Но, пожалуйста, я очень прошу вас иметь в виду, что мы затеяли этот разговор не для того, чтобы ну, что-то там вот перемыть косточки там светочем демократии или что-то такое. Предмет дискуссии на самом деле то, насколько те или иные события, явления, тренды проецируется с одной стороны на другую. И то, что сейчас нам кажется очень далеким, там, за океаном, за Атлантикой, может оказаться в какой-то момент, не дай бог, конечно, очень близким, очень легко быть спроецированным на нас, на Россию. Вот это я прошу иметь в виду тех, кто смотрит и слушает, и э, будет э, оценивать э, высказывания экспертов и ход обсуждения. Ладно, Масус, давайте, наверное, с вас начнем. Насколько я знаю, вы довольно длительное время жили в США, работали там. С вашей точки зрения, вот, ну понятно, что триггером или спусковым крючком, говоря по-русски, там события явилось вот эта вот смерть этого 44-летнего черного мужчины Джорджа Флойда которую убили, как говорят белые полицейские, ну говорят те, кто выступает с протестами и так далее. А, на первый взгляд очевидное вот, ну, расовое столкновение, да? черный против белых. Если смотреть по движению Black Lives Matter, получается, что черных по-прежнему в США, несмотря на ни на что продолжают унижать, гнобить, дискриминировать, а и зачастую просто физически убивать. Что вы можете сказать по этому поводу, вот по поводу первого слоя, я его называю условно так расовым, слоем вот этого вот конфликта и развернувшись потом событий? Добрый день, уважаемые зрители, коллеги, но прежде всего... Я хотел бы сказать, что это не первый раз и не последний раз. Да. Это регулярные всплески гражданского противостояния. Это никакая не революция, это никакая не гражданская война. Это регулярно повторяющееся гражданское противостояние на почве расизма. Но триггер здесь, конечно, коронавирус. Люди засиделись за... Заизолировались два месяца, и это дало дополнительную вот вот амплитуду колебаний, резко всплеск эмоций, и криминал тут же подскочил, и все это э, вандализм, мародерство, грабежи, все в одну кучу как бы произошло. Поэтому нам надо с вами э, холодной головой. Сделать аналитику. Мух отдельно, котлеты отдельно. Желательно, да. да. Начнем с того, что США – это мировой котел. Это молодое государство, 244 года всего лишь. Это 4 июля, скоро они будут день независимости отмечать, 1776 uh -huh. год. Это 244 года. Это очень молодое государство. Но весь мир съезжается в США. Население США на сегодня 330 миллионов человек, каждый год увеличивается население на 3 миллиона человек. Только за последние 10 лет произошло увеличение населения почти на 10 миллионов. 3 миллиона это совокупный прирост, естественный или миграционный? Это миграционный, миграционный то есть это прирост. страна мигрантов, мы должны это понимать. У них свое коренное население загнобили они еще давно, перестреляли. У них меньше 1% населения составляет на и, и, своя Индейцы. индейская э, часть населения. По новейшим разработкам это наши родственники, татары, которые перешли с Алтая, с Сибири восточной, через Берингов пролив. Он был сухой в 17 веке. И я вот читал, прежде чем сюда прийти, нашел интересное маленькое отступление. «Дакота». Племя Дакота да. СИО разговаривает на татарском языке. То есть там базовые понятия Идар Болта, Мазуч. Алма. А, все, все, да. все это чрезвычайно любопытно. Да. Но давайте мы эту тему ну, сделаем таким да, а то, О а том, мы так Но договоримся, что Татарстан должен сейчас да, выступить да. в защиту индейцев. Это в будущем, да. Это, это в будущем, да. Давайте отложим. Сегодня не об этом, да. Так вот, 330 <laughs> миллионов человек. Это население США, которое постоянно увеличивается. Это большой мировой котел. Там, значит, они пишут по американской статистике, очень интересные цифры, 72% белых, они пишут, 14% черных, и остальные, значит, 5% Китай, 5% все остальные. Это очень некорректные цифры. Я сразу, как экономист, могу сказать, это чистое вранье. Давайте признаемся, потому что мне довелось... Жить и работать в США, и в Нью-Йорке я был во многих городах, и Балтимор, и Чикаго, и Детройт, и Бостон, и Денвер, Колорадо, это середина штат, серединный штат, и Техас, Остин, и Сан-Антонио. Если вы пройдете по американским городам крупным, никаких 14% черных вы там не увидите, вы увидите ситуацию 50 на 50, каждый второй черный. Но между белыми и черными огромная прослойка цветных, как они их называют? Color. Color это кто? Это метисы, мулаты, э, самба. Это смесь между испанцами и черными. Креолы. Это смесь между индийцами и черными. То есть это огромная часть населения э, цветных, которая сейчас в этой ситуации примкнула черному движению, потому что черные были триггерами вот этих беспорядков и 90-го года. Маленькое уточнение, да. если позволите, вы хотите сказать, что официальные власти США создательно занижают статистику Сов... относительно численности черного населения? Совершенно верно. Совершенно С какой верно. целью? С целью показать преобладающее преимущество и большинство белых. А белые – это кто? Это выходцы из Европы, в первую mm -hmm. очередь. Это немцы, голландцы, ирландцы, Wasp. англичане, англосаксы. То есть эта политика намерена, показывая преимущество, что их на самом деле очень много – 72%, реальная цифра – 48%. Максимум 50 белых. А она подтверждается какими-то источниками, вот, кроме ваших э, субъективных впечатлений о пребывании в США? Ну, они не считают значит, корректность их вычислений, хотя они очень похвалятся своей статистикой. Цветных они не считают, то есть я пытался найти... не, вот, не, нет, нет, нет, я имею в виду другое. Цвет. Вот вы, по вашим оценкам, черное население данные. составляет 40, чуть ли не больше, там, процентов. Есть данные, что в штате Калифорния, где-то в районе 2010 -го года, родился мальчик, ну, условно выбрали мальчика, который оказался 50 плюс один процент цветного населения вот. в США. Совершенно 50 плюс один процент. А мальчики... не включают в разряд цветных? А латинусы ну, входят. Входит. Ну латинусы, латинусы входят. Они, ну, в ну, Калифорнию латинус, ну нормально, это латинусы, испаноязычный да, штат пойду. по существу. Но латинусы сильно разбавлены с черными, это мулаты, метисы, да, да, да. самбо, а их еще называют, самбо, чикану То есть и вот так далее. 50 плюс 1, +1 плюс 10 это. лет назад это было ситуация. Да, это не черные, это все не белые, это разные вещи. Все не белые, Согласен, да, да, правильно. Да, вот да. цифра, правильно. Вот она с младенцев, но они подрастают, у них будут рождаться свои ну, дети. и да. будет ситуация, ситуация, примерно да? понятна. То есть, 50 да, да. на 50 получается. Таким да. образом, вот вы mm -hmm. несколько раз, Илья Романсович, употребили известный такой термин, да, что Америка – это котел, но не добавили определения. Отца основатели говорили о плавильном котле. Да. И рассчитывали, что пройдет 100, Спасибо. там... Максимум 200 лет, и этот котел переплавит, и мы забудем, да, кто тут? Грек. Перешел через да а Получается, что котел-то есть, а плавильности не выходит никак. Я так понимаю, у вас есть по этому поводу комментарий, да? Добрый, добрый mm -hmm. день. Хотел поприветствовать коллег, поприветствовать зрителей. Хотел бы добавить, что этот концепт существует достаточно давно. Какой-какой? Mm -hmm. концепт, концепт плавильного котла. Ну, конечно, со временем да. он а, перешел в так называемый концепт мультикультурности. И то, что мы наблюдаем на, на сегодняшний момент, а, ну по оценкам теоретиков, допустим, а, социологов, теоретиков международных отношений, допустим, в последних работах Хантингтона и Фукуяма, говорится о том, что происходит кризис идентичности. То есть упадок. Вы сейчас Фукуяму упомянули в связи с концом истории, что в связи же? с последниму работы, которая а, называется идентичность. Да, а потому что это последняя работа, последняя работа. Последняя идентичность называется, а последняя работа, покойного Хантингтона, она э, называется "Кто мы", mm -hmm. и она непосредственно говорит о проблемах американской идентичности, как ее нащупать. В тот момент, когда, значит, век масс и век традиционных глобальных проектов такие как либерализм, коммунизм, социализм, можно по-разному называть, приходит некий упадок, выходит на первое место идентичности и проблемы идентичности. Каждая идентичность требует для себя представительства, каждая идентичность требует для себя прав, каждая идентичность требует для себя уважения. Это не основной фактор, который значит, характеризует сегодняшний протест, но он имеет место быть. Поскольку он, если мы говорим о идентичности и глобальному американскому обществу, оно характер, характеризуется чудовищной фрагментарностью. Чудовищное расслоение, чудовищная фрагментарность. И, соответственно, мне кажется, что... Расслоение вот это... вы имеете в виду какого свойства? Имущественное, да. Социально-экономическое, социально -экономическое. Да, угу. культурное. То есть целый пакет, грубо говоря. Поэтому вот тот плавильный котел, о котором мы говорили, он несколько немного сбавил жару нужно прямо сказать Клапан и концепция открывать. мультикультурности тоже приходит на самом деле в кризис все хотят быть приобщенными к чему? к одинаковым экономическим условиям вот о чем э, говорит либерализм и в этом плане как бы идентичности просто хотят быть приобщенными к этому глобальному проекту однако этого не происходит по ряду причин то есть, есть и политические причины, и расовые причины и много других причин, о которых я думаю мы поговорим сегодня смотрите, вот э, выходит Вопрос о поисках идентичности и о самоидентификации. Это немножко разные вещи, ведь правда, да? Ну, нет, они и торжественно можно рассматривать. Почему? Не Здесь я Такой жестко нет. Тут хотел утащить дихотомин. наших коллег о плавильном котле. Плавильный котел, с одной стороны, существует, но, если мы пройдемся по Нью-Йорку, Вашингтону mm -hmm. и Бостону, что мы увидим? Фрагментация существует Мозаично, китайцы отдельно, итальянцы отдельно, немцы ирландцы отдельно, то есть и афро-черные отдельно. Если вы в Гарлем приедете Нью-Йорк, это выше Аптауна, белый угу. на, на машине, его закидают камнями. Вот эта фрагментация, мозаичность общества, она сохраняется на протяжении всей истории. Еще один маленький момент по поводу социально-экономической вот этой вот поляризации. В одном супер э -э, суперолигархи, э -э, обратите внимание, семья Рокфеллеров, Ротшильдов, Оппенгеймеров, Барухов, в списке Форбса не значатся. Uh -huh. Нету uh -huh. их. Uh -huh. Почему? Uh -huh. Да потому что список Форбс по сравнению с ними это детский сад. Там Безос 118 миллиардов долларов, это ну, первый, номер один. Когда да. Это номер один, это по сравнению с Ротшильдами и Рокфеллерами, это детский сад, потому что там триллионеры, там триллионные обороты, это огромный полюс огромного богатства. Но в другом полюсе мы видим, 45% населения США живет по талонам. Миллионов, да, получается. 45, Это 145 миллионов человек живет по талонам из 330 миллионов. Поэтому эти вот, кто взорвался, кто грабил и ходили по магазинам, а вот эти ребята, которые по талонам живут, они выскочили на улице грабить. Дарман Мансович, тут есть одно маленькое уточнение. Да? Вот... Что значит СССР, да, наследие СССР и России. Мы при слове Талона, да, у нас начинают, ну у кого они есть, начинают волосы, да, на голове шевелиться. О, Талоны, это ужасно, это ужасно. Синоним нищеты. Это... Да, это синоним нищеты, да. это синоним вот дна уже, да. Но э, все же США это ведь далеко так не так, насколько я понимаю воспринимается. Ну да. Вот, по вашим данным, 145 миллионов, это почти половина, это да. 40% населения, да, используют, да. Да, используют эти, эти талоны. Что это за талоны? Это талоны, которые позволяют, по, ну, как у нас сказали бы в нашей терминологии, по социально приемлемым ценам получать достаточно большой набор товаров. Да. За исключением табака, спиртного, да. если я правильно помню, да. расклад да. и еще каких-то там товаров и получает также доступ к фармации, угу. да, ну, ну, да, какие-то лекарства. Ну, да, это отдельные это программы, инфриозы, да. медицина, это немножко, да, немножко попозже. Да. Я просто к чему об этом говорю? -то, что, но Нормальный источник доходов. Это, того, это, это, это, это как раз программа, нацеленная на то, чтобы mm -hmm. снизить уровень социальной напряженности mm -hmm. и в каком-то смысле чуть-чуть подтянуть низы, с точки зрения их, ну, прожиточного минимума, да, я да, не да, вижу да, здесь правда. ничего да, постыдного, нет, в общем, нет, по это большому счету У вас было какое-то дополнение? Я хотел ваш? дополнить в идентичности, и вот старший коллега как раз правильно сказал, что огромная фрагментированность американского общества, она присутствует, и я хочу подчеркнуть, что в этом нет ничего плохого в той мере, в какой вот эти фрагменты интегрируют в принципе, довольствуясь тем, насколько они интегрированы в социально-экономическое поле. Но именно с черным населением всегда возникали на протяжении американской истории проблемы. Я напомню, что когда... Ирландцы стали частью вот эту становились частью этого плавильного котла в свое время. Их называли пьяными свиньями. Ну да. К ним относились очень жестко в свое время. Вспомните, что происходило с представителями азиатского населения, как диск дискриминировали. И это, об этом можно говорить на протяжении 20 века, что происходило очень много. Но почему-то вот сейчас, на сегодняшний момент, с точки зрения бедности, с точки зрения вовлечения в преступности, связанной именно имеющей насильственный характер, именно мы видим, что... Чернокожие забирают пальмы ведомства, но здесь еще один есть момент, о котором никто не говорит. На самом деле, значительную часть преступности, ну, если мы рассчитываем, допустим, на 100 тысяч, на 1 миллион человек согласно, согласно одной расовой группе, все-таки есть проблема с как раз Native Americans, о которых коллега говорил, но об этом не актуально говорить. Напомню, что их число сократилось с 2,5 миллионов в начале 19 века до 250 тысяч в конце 19 века. И на самом деле им-то и нужно идти на Вашингтон и вот этого Эндрю Джексона обвязывать и скидывать, да? А это делают совсем другие товарищи. И как раз о вот этом компоненте, то, что они тоже вовлечены огромно в социальные проблемы, в проблемы преступности, никто не говорит. Почему? Потому что это не является трендом. Руслан почему? Вот самый простой вопрос. А я попробую обобщить эту часть нашего, как говорится, обмена мнениями. Констатировано. Почти половина населения на самом деле черные, а если брать в совокупности не белых, то белых уже менее 50% населения США. Значит, Мы имели 10-15 лет ну, там, с небольшими перерывами нахождения у власти представителей Демократической партии США, традиционно пекущихся о заботах меньшинств, по крайней мере декларирующих эту заботу но и реально принимающих каких-то программ. Восемь лет у власти в США был первый афроамериканец, первый черный, возглавивший это государство. Барак Обама, чрезвычайно популярный, опять же, у меньшинств, и понятным образом, в первую очередь, у черных принимались масса программ, законов. Мы забыли о законе о расовой сегрегации. Мы отправили в прошлое, упомянули, кстати сказать, основное, о том, как, как называли ирландцев, но в той же волне первой, третьей, двадцатого века очень хорошо называли польско-жидовской еще, да, вот этот вот слой, их там гнобили вовсю ограничивали въезд итальянцам, потому что считалось это вот рассадник криминальных структур. И да, да, да, да, да. То есть эти ребята, которые чисто тоже. белые, Васпа, они огораживались как могли на протяжении там и 19 века, и 20 века. Этих запрещали, этих запрещали. Но сейчас-то ситуация такова, что, насколько я понимаю, несколько гласят об этом официальные заявления, ну, времен тех же, там, того же Обамы, США стремительно двигались вот в этом направлении, да, что все больше учет интересов меньшинств, все больше им, как говорится, преференции, послабления. Какой-то профессор в, калифорнийском универ... в одном из калифорнийских университетов, это буквально двухнедельный, вы, скорее всего, знаете об этом давности, отказался, делать поблажки для своих черных студентов, сказал, пусть все одинаково сдают экзамен, но по одинаковым билетам. 20 тысяч собрали петицию против этого профессора, его отстранили от занятий. Ну, слава богу, говорят, на три недели только так, чтобы он остыл и подумал, что все-таки если это черные ребята, то ты не должен им совать такие же билеты, как белым. Ты должен им поставить зачет и, и до свидания. Вам, как преподавателям, вот, конечно, близко и знаком. Так я повторю вопрос: в чем фокус, в чем идея? Ну вот, ну все, мы бы устранили, все нет уже, это он там вот этих вот табличек, всех мы напринимали кучу всяких. Олег Вячеславович, mm -hmm. и тем не менее, черный при каждом, не хочу этого термина использовать, ну а другого слова не подберу, при каждом удобном случае. Точнее сказать, конечно, приказан трагичном случае, да, и правильнее, и политкорректнее. Но, тем не менее, вот, и они тут же вот, вся эта масса вспенивается. И, и, и никогда не заканчивается так называемыми мирными протестами. Это обязательно сопровождается уголовным элементом. Обязательно. В чем? в чем Что, что это за загадка такая? Юрий Прокопьевич, здесь вот, если взять, я как историк могу говорить, что вот за последние сто лет ну. события такого масштаба происходят регулярно. Ну да, Есть да. внешние факторы, которые на них влияют. Это Первая мировая война, Вторая мировая война, это 60-е годы общий подъем такого вот общественного, расового движения и так далее. В 80 годы рейгономика, слом, значит, системы социальной поддержки, переход на рельсы неоконсерватизма да, ну, извините, и так далее. Да, маленькое уточнение. Рейгономика немножечко пошла в контрапункт, до да, предыдущей политики? Конечно, да. Да. она стала Это... ломать государство благоденствия, которое создавалось президентом Кеннеди и Джонсоном, да. и от которого не мог отказаться даже Никсон. Это тромпономика и регономика рядом, как по-вашему? В одном тренде? Нет нет? нет, нет, нет, нет. Это разные совершенно вещи. Рональд Рейган работал на страну, у него был свой очень мощный курс снижения налогов. Это был курс, э, направленный на э, концентрацию внутри своей страны. Вы про Рейгана и, сейчас. Про Рейгана. А про Трампа? А у Трампа несколько иное. Как? Мощная налоговая реформа, снижение налогов, перенос Трамп, производства на территории Трамп, США Из других государств. В чем разница? Трамп борется с Левиафаном и является в этой борьбе явно непобедителем. У Рейгана и такого не было. Почему? Потому что только лишь в 70-е годы, в связи с мировым кризисом, механизм в Соединенных Штатах, механизм элит финансовых, олигархических групп, он только начинал вырабатываться. И из промышленности капитал переходил в сферу финансов. финансов. У Рейгана Финанс. не было оппонентов. Рейган был действительно народным президентом. Mm -hmm. Он бы мог избираться еще на сроки, если бы mm -hmm. были возможности. И поэтому он ничего не преодолевал. То, что он говорил, mm -hmm. это было реально. И за ним шли финансовые, промышленные иные группы. Они сделали на него ставку. Он был известный актер. Он был губернатором штата Калифорния. И прекрасно рассказывал прекрасно. русские анекдоты. И, да. и прекрасно своем. Раньше отдыхал по выходным. Да. И работали у него до 5 вечера, он уезжал и все. Позвольте мне продолжить, коллега, Пожалуйста. Что мы здесь вот как никогда в унисон друг друга дополняем. Вы знаете, американцы гордились Республиканской демократической партией, говорили, что это два стабилизатора. Да, конечно. И вот эти два стабилизатора в этой ситуации сыграли плохую шутку. Почему? В какой? Вот Потом, в сегодняшней вот ситуации? В нынешней ситуации. Угу. Почему? Потому что закон капитализма никто не отменял. Это закон концентрации капитала в одних руках. И этот закон действует очень мощно. И за последние 40 лет что произошло? За республиканцами выстроились это реальный сектор экономики, да. это военно-промышленный комплекс, это строительство, которое представляет Трамп, кстати, это индустрия вся, сервис, телекоммуникации и так далее. За демократами выстроились финансовые глобалисты. Да, это да. банковская мощнейшая финансово олигархическая группировка. И вот они сейчас начали бодаться да. На полном серьезе. То есть э, рубка идет очень серьезно. И к беде, к беде Трампа э, э, все средства массовой информации в руках. Не все, а большинство. Большая часть, более да. 80% CNN, New York Times – это демократы. И обратите внимание, а где вот эти все нехорошие события-то и происходят? Там, где у власти губернаторы и мэры – это демократы. То есть решение, там решение. вплоть до того что крайний случай сиэтл где анархистам дали возможность это сделано специально центр города антифа захватили да, да. центр административное здания, создали анархическую республику и сейчас уже как бы они говорят давайте ребята дружить мирно не будем воевать потому что белые они вооружены еще один фактор триггер это бзик американцев на Оружие. оружие. Они обожают оружие. Они покупают их свободно. Сейчас очередь, 40% выросли продажи оружия оружия за последний месяц только. Поэтому американцы очень сильно вооружены. У них и пулеметы, и автоматы, и калашников очень популярен. Потому что я работал в Рособоронэксперте 5 лет. Я знаю, что каждый год американцы у нас покупали 10 миллиардов штук патронов для калашникова. Ты, каждый год. Да. То есть самый большой покупатель... Калашникова, автоматы и патронов – это американцы, не Ближний Восток, не Африка, а они. И 2014 год, естественно, Крым, Украина, все это обрезывать. Пока, пока стендбай, как говорят американцы. Все-таки mm -hmm. я вернусь сейчас одну минутку, я, я вернусь к обобщающему вопросу: почему, несмотря на то, что численность черного и, в принципе, не белого населения уже 45 или даже больше 50, если в целом не белого? Несмотря на то, что администрации, после, администрации США, сменяющие друг друга последние 20, если не 25 лет, ä, последовательно предпринимали очень большие усилия для того, чтобы учесть интересы меньшинств, и в первую очередь черных, для того, чтобы создать им какие-то условия для развития, для продвижения по социальной лестнице, и так далее, и так далее, и так далее, да, там и здравоохранение, Обама Кея, все понятно, да, почему, несмотря на все на это, мы пришли, они Слава богу, пока не мы. Они пришли вот к такой взрывной ситуации и взрыв Позвольте состоялся. Позвольте продолжить. Вот если коротко. Очень коротко я скажу, от очень От всех коротко. троих я хочу. Позвольте посмотреть. сказать, вы знаете, когда вы живете в США, на первом месте вроде бы толерантность, улыбки взаимные, Excuse me, Excuse me, то есть дистанция полтора метра у них это было всегда. Но расизм у них загнан глубоко в глубине. Детей. Гены? Внутри у каждого вот этот напряг, он осуществляется постоянно. И он взрывается, когда вот убивают очередного негра. Грубо кстати, негр это оскорбление, нельзя так говорить. На надо, букву «Н» на территории, слово «на букву «Н»» произнесено на территории США. Это расизм, да, нельзя. Надо все. говорить, афроамериканы, бляк, да. Так вот, во время вот таких вот коллапсов, Вся вот эта вот российская внутренняя напряженность она вырывается, как вулкан. Маленький пример. Да, да. Значит, у меня был мой куратор-профессор, когда я работал в США, Маша Банай. У него дом Нью-Джерси. Это 15 минут от Манхэттена, вот как в Казанку переехать. Это профессор Иерусалимского университета. Маша Банай, нет, он Нью-Йоркский университет. Нью я стажировался на Йорк. Маша Банай он из Израиля, да, он израильский еврей. Но он очень хорошо оптимизировался, там он был профессором, он mm -hmm. мне курил. Ну, там много сейчас Он найти. пригласил меня в гости. Мы поехали к нему домой, Нью-Джерси, это маленький коттедж. Mm -hmm. И я посмотрел, у него одна стена, ну, мы же соседи всегда на дачах мы mm -hmm. живем, как бы, друг друга видим. У него одна стена закрыта резиновым занавесом была, 4 метра высотой, представляете? Я говорю, в чем дело, Маша, объясни. Он молчит. Я говорю, ладно, я пошел сам смотреть за занавесом. Посмотрел, там черный ходит. Потом он мне признался, когда мы выпили. Кто-то вот это четырехметровой высоты. Вот он отгородился. Мне напоминают, вот, да. Вот. Мы как-то все больше у нас аллюзий возникает, да, с другой стороны. Я я говорю, говорю: объясни мне, в чем дело. Я увидел, что там черный ходит. Сосед у него <laughs> черный. Он мне говорит: Если я, во-первых, его не хочу видеть, первая причина. What's the reason? Да? Mm -hmm. Причина первая, я не хочу увидеть. Вторая причина. Если я начинаю продавать свой дом, если у меня будет известно, что сосед да. черный, мой дом будет дешевле в два-три в три раза. То есть только потому, что у него сосед черный. Это Поэтому да, да. расизм там, он идет как бы всю социальную жизнь, он сопровождает. И э, любая ситуация, магазины, питание, потому что магазины там разного <связь> уровня, одежда, магазины конвей, магазины для нищих. Там стоят чаны с кроссовками, чаны с майками. Вот эти вот нищие, кто на потолоном живет, они покупаются там. То есть они покупают джинсы, кроссовки, майки круглый год. Это их одежда американская. Они простые. Окей, okay. то есть вы хотите сказать, сейчас, одну минуточку, вы хотите сказать в первом приближении, я так понимаю, что что бы они там ни делали, да, Россия. Не идут дела, а да. потому что расизм, ну вы, вы так политкорректно сказали, глубоко сидит, я сказал грубее в генах, сделал предположение, да. И мы сейчас говорим о белом расизме, правда, а -а -а. да? который ну, мы скоро увидим. Как минимум э, существует все-таки, давайте называть вещи своими именами, черный расизм или нет? Есть. есть. У да, них да. есть организация просто, «Черные просто, пантеры». Ну Это «Черные Хорошо пантеры» — это, это времена да. Кинга. Да. Это времена Кинга, это никуда не так. Да. И, У кстати, Анжел есть. Дэвис, которую мы упоминали до выхода в эфир, она ведь была активным черные членом пантеры. «Черных да. пантер». А, Руслан Наринович, вы делали вот так пальцем? Вы да. Меня предостерегали я или хотели хотел что-то сказать? Я хочу попытаться дать ответ на ваш вопрос. Ну, во-первых, по поводу оружия я полностью согласен. На 100 человек 80 владеют оружием, это не одна единица и даже не две единицы. Ну да, да. Арсеналы. Арсеналы. в различной степени регулируют да. владение оружием. Дальше, нужно понимать, что взгляд на вот эту проблему, которую мы сегодня обсуждаем, у республиканцев и у демократов диаметрально противоположны. Примерно он более-менее выработался а, во второй половине XX века. И на самом деле это два очень простых концепта. Первый концепт – это концепт республиканизма, то есть а, гражданского общества, где, соответственно, наибольшее количество людей приобщены к тем свободам и к тем правовым аспектам данного, социального, данного общества, а, которые существует. И второй концепт – демократический, он предполагает, что необходима социальная инженерия для того, чтобы приобщать наибольшее количество людей, социально-политической деятельности. Нужно здесь упомянуть, конечно, о позитивной дискриминации. Это концепция, которая при Джонни Кеннези начала разрабатываться, и фактически она существует в той или иной степени до сих пор консерваторы работали с консервативным ди дискурсом, с концепцией республиканства, и консерваторы стали республикабельными именно при Изенхауре. Та элита, о которой Олег Вячеслав... извините, пожалуйста, что перебиваю, просто на всякий случай, не все еще, не все еще свыклись с такими терминами, как позитивная дискриминация и отрицательный рост, да? Мы про свою экономику говорим, что она перешла в стадию отрицательного роста, у некоторых старых профессоров, экономистов потихонечку это все вот так вот закипают головы. Позитивная дискриминация ⁇ это означает, по-русски говоря, без до да, создание преимуществ, привилегий для э, тех слоев, тех социальных групп, которые были дискриминированы это, реально. Это и, естественно, мы его прообща... опять а? возвращаем к тому вопросу, поскольку да, соци... социальная инженерия... инженерия такого масштаба была применена именно к чернокожему населению, а к остальным, например, к азиатам и к другим группам не применена. Почему именно после принятия вот этих мер черные остаются в том плачевном состоянии, которое у них а существует? Они остаются в плачевном состоянии, потому что вопрос был э, мною озвучен немножко по-другому. Почему, несмотря на все усилия, эти вспышки, давайте я Значит, переб... вы, отвечаете, вы отвечаете так, потому что черные остаются по-прежнему в плачевном состоянии, правильно? Я переводя в ту повестку, о которой да, мы сейчас да, говорим, да, да, давайте переведем по поводу правонарушений, да, по поводу убийства значит наибольшее количество людей согласно статистическим данным, которые приводит Вашингтон Пост или допустим статистик ФБР, умирает, которые умирают в Америке на в среднем по стране это белые. Если мы берем, если мы берем количество правонарушений, то есть наибольшее количество жертв полицейского насилия, вопреки довольно распространенному мнению, составляют не черные. В среднем по стране. В среднем по стране. Ну, естественно, а белые. Их больше. А их белые. больше. Дальше мы а смотрим вот статистику. Уже здесь вступает дальше даль... же их больше. Я сейчас все поясню. Дальше, да -да. Дальше, дальше идет другая статистика. На 1 миллион человек. И тут, естественно, больше, естественно, чернокожего населения. И дальше мы смотрим другую статистику. Статистика, статистика относительно того, кто в большей степени совершает правонарушения. Кто в большей именно связанное с насилием. И кто... Во время, совершения, во время ареста противостоит и оказывает наибольшее сопротивление. И здесь вперед, конечно, выходит чернокожее население. И опять никто не говорит о Native Americans, потому что Native Americans, или индейцы, как, как, как они говорят, они тоже очень в этом плане нестабильны. И в конечном итоге, что, какую статистику мы, мы имеем? Мы имеем такую статистику, что больше преступлений совершают, к сожалению, значит, чернокожие, mm -hmm. получают на это ответ, к сожалению, чернокожие, но согласно статистике ФБР за 2018 год на 100 тысяч человек по разным расовым группам и большее количество убитых оказывается белыми, оказывается белыми. И, еще, и тут еще есть mm -hmm. очень, очень тоже, есть очень важный момент, что оказывается, что при значит, осуществлении ареста в первую очередь благожелательное отношение. Встречают именно черные. Почему их убивают, простите меня? Потому что по шкале и по статистике, тех, кто сопротивляется, бежит. И это не всегда веское основание. Хочу, чтобы все понимали. Если человек от вас убегает, это не всегда веское основание. Мы, надеюсь, будем конкретные события обсуждать, которые были вот как раз 13 июня, 25, 25 мая. Но, к сожалению, так происходит. Вот. И убийство чернокожего населения за последние 6 лет правоохранительными органами и это зафиксировано отчета ФБР снижается. И снижается заметно, и снижается поэтапно. Угу. Это, это просто статистические данные, которым можно верить или не верить. Я просто привожу в 2017 да, да, да, год вот Маленькое уточнение. Законы да. США очень интересные. Вот с одной стороны, законы США защищают интересы черных. И никакой расовой дискриминации номинально нет. Если черный побил белого на улице, это хулиганство расценивается. Если белый побил черного, это расизм. Это уже политика. То есть там, а там что специальная угол... статья специальная в уголовном кодексе, которая называется расизм? Таких нет, нет. названий, но там очень много. Судить его будут по какой статье? Хулиганство? Хуль... Черного да. А если белый побил черного, это будет расизм, это По какой статье уголовного кодекса его будут судить? Разве не по хулиганке? Нет. А какая? Там есть статья расизм. А, а вот, вот я об это этом и спрашиваю, то есть это есть уже политическая статья? статья. Mm -hmm. Это политическая статья. А черного будут судить за хулиганство, это криминал-уголовщина обычная. То есть, видите, то есть идет разграничение. Поэтому скрытый расизм, он присутствует везде. Позитивная дискриминация. Можно сказать позитивная, можно сказать негативная. Давайте напомним, вспомним, что после Второй мировой войны, в 50-е годы, в автобусах, были да, таблички да. только для черных. Последние пять рядов автобуса только для черных. Но, тем не менее, таких волнений не было. Не было. Не в чем было. причина? Расизм зашкаливал 50 60-е годы. А было относительно спокойно. Амри... Америка вы, вышла. Вы, вы, вышла... Вы, вы, вы вы, были были марши на Америка. америка... америка... масштаба как сейчас. Dijo... Сказочно <скствует> и... обогатились да. они после Второй мировой войны. Все и Мы платили Верующий золотом за ленд-лист. Плюс эффект социальных сетей. Прошу прощения, что перебил. Да. Плюс эффект гражданской вовлеченности в вот большое медийное поле. Я хочу заметить, что после того, как протесты, после того, как произошли события в Миннесоте, да, в Миннеаполисе, после того, как они получили распространение в медиа, и зачастую не всегда посредством средств массовой информации, огромное количество граждан возмущено. Если вы, посмо... возмущено. Если вы посмотрите этот ролик на YouTube, где убивают Флойда, Джорджа Флойд, а это не очень приятный ролик, его не очень приятно смотреть. Мне пришлось несколько раз его посмотреть. Вы посмотрите, что его сняли те люди, которые, простые люди, простые люди, различные расы принадлежности, и кстати сами полицейские тоже были различные расы принадлежности. Да. И то, как они снимают этот трюк. То, что они говорят что пробуждение о пробуждении гражданского сознания, безусловно. И посредством вот этих масс-медиа, и посредством вот этих социальных сетей распространяется эта информация. Дальше, 10 -го, 13 -го июня, по-моему, был Бит Битбрукс в Атланте. Тоже по, по, значит, массовые акции неповиновения и фактически расформировка полиции в Атланте. То же самое. По всему миру люди наблюдают, каким образом осуществляют арест американские полицейские. Слушайте, а можно я добавлю промежутки между убийством Флойда и убийством Брукса, да, от этого подростка а Фа... Брукс не подросток. О, они, да, они, да, они, он они там ждал все... родителей да, угу. афроамериканских был э, убит э, черный офицер полиции, который, угу. я не помню сейчас его фамилию, может быть, вы назовете. Его, его. публиковал Трамп в инстаграме своем, да, который, который защищал, командам, защищал да, да. в собственном квартале порядок. Угу. Никаких Black Leafs Matter по этому поводу не высказалось. Погиб черный, погиб офицер полиции, защищавший порядок, защищавший своих сограждан, в том числе и черных. Как это можно объяснить? Ну, потому что он не является субъектом дискурса, понимаете? Он является вот просто как. побочным эффектом. Из Флойда, из Брукса сделали, я не говорю, что это плюс-минус, сделали определенных медийных таких икон. А он не вписал. Если, если вы посмотрите, как задерживали Флойда и как задерживали Брукса, это, конечно, местами чудовищно вообще, это нужно понимать. Да? И вот в той ситуации, когда, грубо говоря, преступник вырывается из твоих рук, ты в какие-то секунды должен решать, а что делать, а схватить его, не схватить, а применить к нему силу, Это не понятно, применить. да. Дальше... Тот, который душил, значит, Дерек Ховен, по-моему, я не помню точно, как его звали, и вокруг него были окружены полицейские. Он 20 лет прослужил в полиции. Рядом сидел... сидел Лейн, по-моему, у него была фамилия. Куэн. Рядом сидел человек, который 4 дня всего был в полиции. Куэн. Да. Куэн. Куэн, си... Куэн это другой. Который там... 8 минут 8 сидел минут, на да. спине нет, у того сидел, же Флор, сидел, да? Нет, сидел другой. Сидел да. тот, о котором я сказал в самом начале. Лейн. На 20, нет, Лейн, Лейн сидел рядом и говорил давайте его перевернем. Куэн разговаривал с ним и Сейчас его... Послечувствуемый вокруг этой идеи. Это, это Александр Шовен. понятно, К нам просто. присоединился Дмитрий Михайлович Коломец, из того же Института международных отношений, доцент. И вот он давно уже с микрофоном, пока он меня его не метнул, надо дать ему слово, он хочет прокомментировать ситуацию. В 60-е годы элита частично не поддерживала, то есть часть элиты не поддерживала протесты, она была единой, сейчас элита расколота. А, ну, вот здесь уже говорили о расколотости элиты, да? на глобализм, национально-американский, то есть по пеньков, сути дела же Трамп совершает империстическую интересно. революцию. Я Я Внутри вообще. империализма это империстическая революция, он хочет вернуть капитализм в США именно национальный капитализм и так далее. За ним Соединенные Штаты Америки. Make a, make a да, да, Именно Америку. То есть э, это удивительное явление произошло, когда не Соединенные Штаты Америки пытаются стать... Кто сказал, что микрофон, микрофон работает? Не знаю. Работает? Мне сказали, работает. Работаем, работаем. Когда Соединенные Штаты Америки пытаются стать национальным государством, которое э, глобалисты у них э, забрали. Начинали забирать еще тогда, когда доллар стал частной валютой, негосударственной США, они имеют, как известно, своей валютой. Еще в 30-е, там, в 20 годы начали отнимать потихоньку государственность, и дошло до того, что глобалисты сейчас могут э, всех купить, кого-то убить и прочее. У них только один недостаток у глобалистов при всей их мощи, у них нет государства. Да? Вот они пытались государство США использовать, но получилось э, эта территория. Они Оказались не привязаны к государству, а просто грабят его, как и все другие. И Трамп, вот, и вот это поэтому, естественно, это противоречие между национальным американским капитализмом и глобалистами, э, вылилось вот в такое противостояние, когда, естественно, внутри страны глобалисты ищут себе социальную опору. Они ее нашли э, искусственно, создается через ЛГБТ. Естественно, нашли в расизме, еще в каких-то группах, может быть, чеканы латиноамериканские и прочие, может быть, найдут себе, индейцы, правда, не побаиваются. Угу. Да. да они побаиваются, глобалисты индейского Что, Глобалисты Глобалист. побаиваются индейцев? Да, да, индейское население вот И такая... они поэтому им дали по, на территории всех США Возможности в резервации открывать Необлагаемые никакими нет, налогами и нет, нет, нет, я не этих я имею этих, всего, mm -hmm. этих всего несколько Со сот... страха? Есть несколько сот тысяч Я говорю об индейцах, которые приехали с Южной Америки О иммигрантах, латиноамериканцев, а, Латинос, Миллионы, десятки миллионов чеканов. вот их они побаиваются. Но здесь, возвращаясь к тому, значит, что, почему эти волнения, мне представляется, надо взглянуть шире на то, что такое современный капитализм, и каким он, он остался таким же. То есть капитализм не решил ни одно противоречие. В развитии страны социальная Вот в Италии север и юг Они mm -hmm. сотни лет разделены Север богатый, юг бедный Корсика бедная, Франция богатая Сардиния бедная, э, Северная Италия богатая Сейчас у нас Евросоюз образовался Болгария, Румыния беднеют Греция беднеет, остальные богатеют. То есть капитализм не в состоянии вылезти из своего порока. Порог это ограбление. Это порог, порог да, капитализма. Да, не да, порог, да. а порог. А, капитализм – это ограбление. Ему нужны дешевые ресурсы, бесплатные ресурсы. Он не может их взять ниоткуда. Ему нужна сверхэксплуатация. Поэтому он... Капитализм не может создать общество социальной гармонии. Слушайте, мы сейчас говорим о капитализме, а если внутри капитализма все-таки вот эти вот акцентики ну, провести, да, вот это вот, вот, вот, вот финансовый капитализм или финансовый капитал, вот mm -hmm. это вот капитализм, mm -hmm. ориентированный mm -hmm. на реальное производство. Смотрите, да, вот по поводу э, того, возможно ли преодоление расизма, э, по сути дела нет. Расизм бытовой и прочее, социальный расизм, как вот деление варного и в Индии, оно остается, негласно, все равно остается. В Бразилии государственного расизма нет, много негров в футболе и прочее, но тем не менее фавелы в большинстве своем. Есть. Да, значит фавелы в основном черное население, хотя, конечно, там и белых много очень. В основном. да? — вот, а, но если взять просто Советский Союз, вот для примера, вот об этом фактически сейчас и не говорят, но смешение народов, то есть межнациональные браки внутри России начались после Октябрьской циклической революции межнациональной браке между русскими, татарами, чувашими, там, евреями и так далее До революции mm. смешивалось только дворянство Вы хотите сказать, что плавильным котлом на самом деле являлось, являлся Советский Союз, а не Соединенные Штаты Естественно, Америки? плавильным котлом был Советский Союз И недаром Гитлер говорил, что идеей Сталина является э, расовое смешение и э, уничтожение чистой крови европейской Но это было естественное движение социализма плавильное движение социализма поэтому когда США говорили как о плавильном котле не имели на это никаких оснований вот сейчас это событие показывает это было выражение вот. солидарности да, даже по, не солидарности, числе, а, семьи, а политики, нет, потому да. что когда ты получаешь нет, образование нет, вместе с другими, нет, когда ты... Когда я женился на жене татарки, я меньше всего думал о проявлении солидарности. Вот. Естественно, нет, я имею в виду солидарность. Это общественная да, Это просто было... Это мировоззрение, да. идеология. Да, да, да, конечно. Вы был. И вот немножко вы хотели еще спросить, я прервал вас, вопрос по поводу финансов и прочего вы хотели? Да, просто вы, вы вот сейчас вы перешли к, вы перешли акцент, к критике да, капитализма в целом, его, но до да, этого вы, и, и не да, только вы, говорили акцент. о том, что вот последние там 30, ну а если копнуть дальше и побольше времени, доминирует финансовый mm -hmm. капитал, да, который на самом деле mm -hmm. ничего не производит, он производит деньги из денег, деривативы на mm -hmm. деривативы, mm -hmm. и, и, и это одна из причин глобального кризиса, в общем, который, который нас еще ждет моей точки зрения. Но когда вы критикуете капитализм в целом, не делая вот этих различий, у меня и возник вопрос, а вы за, как говорится, за большевиков или за коммунистов? Вот как вы считаете, что подлежит искоренению? Финансовый капитал, промышленный капитал или капитализм в целом? Капитализм сейчас раскололся как раз. — Вот это возвращение, возвращение Трампа, ну, трампизма, группы Трампа, кто с ним, возвращение Трампа к национальному капитализму, по сути дела, означает разрушение глобализации. То есть по глобализации было нанесено много ударов сейчас. Это поражение в Сирии, неудача на Украине, неудача в Ливии, неудача в Афганистане в конечном итоге. — Усиление Пришел, России. Да, Усиление России. Ну, Пришел это, Трамп. Китай, Пришел Трамп. Китай как раз вот за глобализацию был, да, оказался. Да, да, да, да, Пришел да, да. Трамп. И теперь еще коронавирус, который а, раздробил вот эту национальную экономику. Но почему бы почему из Болгарии перестали а, значит, лекарства в Россию? экспортировать из-за коронавируса. Как будто там что-то такое в этих кластерах mm -hmm. внутри заложено. Или сухогрузы перестали возить товары. То mm -hmm. есть под коронавирус осуществляется mm -hmm. какой-то тоже вполне возможный проект. Передел. Ну, Передел определенный. Конечно. Все конечно. пользуются им. И вот здесь финансовые, финансовые группы, ведь как выкачивали из США, они все находятся как бы в США. General Motors, Wistinghouse и прочее, прочее промышленные группы, финансовые группы. Но финансовый капитал -то mm -hmm. течет по биржам Токио, mm -hmm. Гонконг, Шанхай, Нью-Йорк и так далее. И потом растекается по миру, куда ему надо. Mm -hmm. А в США э, деньги ищут где? Да, в США же они не попадают. В США же ничего не строится. Mm -hmm. военно промышленный комплекс берет э, э, богатей идет, только за счет налогов с граждан yeah. Yeah. и продажи uh, оружия. А, и налоги с граждан Берутся тогда, когда есть деньги, а у, у, -у, -у, -у, -у. них денег нет. Военно-промышленный комплекс у -у -у. чувствует себя обделенным. У -у -у. Потому что военно-промышленный комплекс это э, национальный американский капитализм. И вот здесь, да, вот сейчас многие говорят, критикуют Трампа за то, что он возвращается к двусторонним переговорам. Это чуть ли не каменный век. Вот с Вьетнамом двусторонние переговоры вели с Южной Кореей, и вот разрушение глобализации. Как-так так, Трамп мог поступить с мировой экономикой? Позавчера Трамп отменил торговое соглашение с Китаем. Не-не-не, уже опровергнутся. Вот в чем, а, а ведь, а ведь по сути дела все двусторонние отношения начинались, все международные отношения начинались двусторонних отношений. Слушайте, мы немножко далеко ушли, да, да? от изначально заявленной да темы, пота... давайте, как... давайте да. вернемся, все понятно, что... Да, идет, вы, на самом деле вы затронули правильный да, аспект, да, да. мы сейчас к нему перейдем, потому что есть распространенная точка зрения, что за всеми этими событиями, протестами, погромами в США мая и июня текущего года на самом-то деле стоит ожесточенная внутренняя межпартийная борьба, ожесточенная борьба двух, двух сил, Клан. финансового капитала и так называемого национально ориентированного капитала, О, то есть промышленного капитала, промышленного, и да. Трамп, конечно, кость в горле. Понятно, да. он снижает налоги, он настаивает на, возвра на возвращении производства да. из... Китая и стран Юго-Восточной Азии uh -huh. назад на территории Соединенных Штатов. Uh -huh. Он пытается реанимировать города и предприятия так называемого ржавого uh -huh. пояса. Тем, тем, тем самым консолидируя, кстати uh -huh. сказать, uh -huh. свой электорат. И к вопросу о черных, по некоторым данным, до 40% черных на самом деле поддерживают Трампа. Вопреки uh -huh. всему. Ну Вот, и это, это, это все понятно, но э, э, мы, с, мы сейчас к этому перейдем, просто я хочу дать коллеге Бигбову сейчас возможность прокомментировать ситуацию, и потом, Альбет, сразу и давай будем иметь в виду, что, наверное, настало время немножко про антифа, то есть про то, как раз, про как то раз... какими средствами да, оперируют э, люди, устроившие вот это вот все на территории штатов. Uh -huh. да. Один любопытный аспект. Если вы сейчас следите за событиями, то увидите, как падают с пьедестала в памятнике. Mm -hmm. mm -hmm. а, причем <laughs> досталось в Лондоне, даже Махатме Ганди досталось. Mm -hmm. вот. Но, как правило, памятники э, падают людям, той или иной, э, падают памятники людей, которые в той или иной степени как-то там прикручен расизм к ним. Вот. Сейчас в Сиэтле Стоит Образовалась такая свободная зона Анархическая И знаете какой памятник стоит Целехоньки, Нетронутый И вокруг него собирается И черные, и антифа Какой? Ленин Владимир Ильич Ленин, ни Ничего один памятник не... Владимиру Ильичу Ленину с пьедестала не слетел. Угу. Извини, пожалуйста, а ты не посчитал, по я... сколько их, а, да. я... А, я а я сейчас подведу. Хороший а знак. А я сейчас подведу. Вот смотрите, не кажется ли вам, что это не, про... не противостояние Черт, финансового капитала, промышленного капитала? Конечно. А то, что левая идея, вот левая идея, она не может получить свое законное представительство в жесткой двухпартийной системе США и вот началось все закупай уол стрит и вот идет, идет, идет антифа стоит в первых рядах сейчас протестов а это глубоко левое движение присущим им интернационализмом, мультикультуральностью вот в вот, это, вот, ну мы были воспитаны так, даже в СССР. Ты хочешь сказать, что Антифа – это порождение культуры СССР? Э, не культуры СССР, а левая идея. Ну да антифа ведь существует и здесь у нас в россии вот об этом можно поподробнее что-то антифа к сожалению сейчас в россии практически заглохла после разгрома ну, начиная с 2006 года всех вот этих рне всех фашистских организаций помните даже в центре москвы стреляли это Бабурова, ну известный да случай, да да когда адвоката застрелили вот, и его помощницы. Его помощницы, то есть существовали фашистские группировки, они разгромлены. И, соответственно, сейчас в России. Минутку, Альберт, существовали фашистские группировки, но антифа, насколько я понимаю, это про антифашизм. Да, ну вот, и... соответственно нету, нету, нету субъекта, нет объекта. То а, есть... вот как! То есть, да, антифа с... в России не с кем воевать. Естественно. Естественно. А, то, нет, есть то есть мы не видим. Мы не видим каких-то выступлений антифа сейчас в России в последнее время. Даже, ну... кто такие российские антифа? Можно сказать, Альберт? Вот кто это? Это что? Это студенчество, это студенчество, которое исповедует марксистско-ленинские идеалы, это студенчество, которое является внучатыми племянниками троцкизма. Это все-таки разные течения, да, в, в, в истории. Кто они такие? <соединяется> это не... В МГУ, в, КГУ... а, в КФУ, извините. <соединяется> <Сейчас> <соединяется> это... <соединяются> это никоим образом не оформленное политическое движение. Но в Штатах-то оно это оформлено? Микс, <соединяется> это микс из, можно сказать, есть любой, в любой стране есть пассионария. А -а -а. Вот. И пассионарии, они подтягиваются, безусловно, под эти левые идеи. Почему подлевые? левые? А им не все равно, если они по сценарии, кому морду набить, левому или правому. Ну, потому что в той то, то же России правые идеи, правые а идеи поэтому... не надо пропагандировать, на них не надо вписываться. Вы телевизор включите. А про, они... про Россию, про, Россию Да, говоришь? про Россию. С да. Тюбайсами, с Грефами. То есть ты хочешь сказать, что они и так уже марганализированы. Да, по сути, по сути, вот эта пассионарность, это противопоставление захватившему, захватившему мир, захватившему страну либеральному порядку. Вот очень интересно, сейчас одну минуточку. Ты хочешь сказать, Альберт, извини, я все время пытаюсь уточнить, потому что ну, слушают, это же не, не, не статья, да, на слух какие-то моменты акценты пропадают. Что вот названные тобой сейчас господа, Греф, Чубась, кто? Они, это те самые люди, которые представляют глобальный финансовый капитал в нашей стране. И они, это те самые люди, которые являются противниками, ну, о, о, о, огрубляя немножко, mm -hmm. да, национального государства. Что если бы они были у власти, то мы с огромной скоростью катились бы куда? Вот в эти вот глобализма, глобализма, да, я правильно понимаю? Безусловно. Так и шло, в 90-е годы, конечно. Ага. Туда и катились. Уточнение, да? Либо хотелось вот чуть-чуть нашу дискуссию развернуть поближе к предвыборной кампании США, потому что мы... Я думал, фон... поближе к, к, к России нашей... Пока <свят> давайте до России <свят> <свят> еще рано. Я Время думаю, есть, да? Тема <свят> по США более актуальна, потому что... Мы совсем не затронули Тему предвыборной борьбы Так мы как раз а вот сейчас идем Кто это организовал инструмента Весь инструментарий Антифа Плюс еще есть Бугало-Бойс у них Бугало-Бойс более мощное движение чем Антифа Они вооружены неплохо Это молодежь студенческая кем Бугало-Бойс? Бугало-Бойс Бугало-Бойс Бугало-Бойс бугало То есть это тоже левое движение Оно сейчас набирает силу кто оплачивает все это удовольствие, оплачивают демократы. Естественно, это Байден, ему 78 лет. Он, как его Трамп называет, сонный Байден. Сонный Джо. Да, сонный джо. джо, потому что Снепен им джо. терять нечего. У них сейчас они пойдут в Абак. Mm -hmm. В Абак у них это Антифа. Вот эти все светлые, все эти проплаченные. Mm -hmm. Ну, это мини-модель Украины. И печенежки, и все остальное. Выиграют да, скандалы. Трамп может победить. Может. Может. Может победить в силу чего, в силу того, что э, таким образом они сами того не желая, эти ребята, организовавшие все эти погромы, консолидируют э, белых. белых. Белые Молчаливые будут за, за а, относительное уже большинство. Да. Бы, как... Вопрос о том, какое количество людей владеет оружием. Белые и так консолидированы в достаточной степени в сельских местностях, да. в пригородах. Они да. стоят, защищают собственность. То, что происходит, это чисто городское явление, да. Да. да. Как, как в контексту политэкономии да? марксистской, я хочу сказать, что значит, суть в том, что они борются за главенство, самое главное, в дискурсе. Кто более-менее оформит повестку дня нынешней социальную, тот и победит. Соответственно говоря, за Трампа будут говорить, голосовать те же самые, кто голосовал и до этого. Напоминаю, что около 6% черно, черного населения голосовал за Трампа. Я думаю, что он их не около потеряет, шести. если не увеличит демократами по-другому обстоит ситуация, им нужно эти протесты растянуть как можно больше. Да. Я напомню, до вот этих э, убийств, которые освещало СМИ, они периодически затихали. Вот э, вся ситуация, свя связанная с Флойдом, к 10 июня, она уже начала затихать. Да. Потом бац, э, никогда не был и вновь опять 13, 13 июня ну, уб да, убивают да. Брукса. Соответственно, демократы хотят именно вот эту платформу национального государства. Что это все было всегда плохо, классический капитализм плохо, ну, по идея республиканизма плохо. Вот, да. 4 июля будут сюрпризы. Оч очевидно, что отыграть. Это... Секунду, я хочу сказать, да. сказать, да, да, да. сказать во-первых, во-первых, я хочу сказать, что демократы, естественно, будут апеллировать к этой повестке дня. Но дальше, по поводу левых идей. Напомню, что в течение 20 века, что сделала американская политическая система? Она равномерно нейтрализовала. И ультраконсервативные идеи, и ультралевые идеи. И с точки зрения значит, политической повестки США является единственным примером эволюции либерализма в неолиберализм, консерватизма в неоконсерватизм, и таким образом оформление более прогрессивной системы. Сейчас эта система институционально находится в кризисе, это факт, это имеет место быть, поскольку тут и вплетена тоже глобализация которые, кстати, национальные государства никак не мешают глобализации. Они, на, глобализация, наоборот, оттачивает национальные государства, поскольку они оформляют свою идентичность, понимают, что в этой открытой среде им нужно нет, конкурировать. Нет, нет, нет, нет, нет. Но есть возражение, да. да, пожалуйста. Он, Дмитрий Александр. Михайлович, мы с ним на одной... Вы, можете... одной. Вы так скромно вообще участвовали, да. я вот, скромно. очень политкорректно. Да, я аккуратен. с будет итог. — По поводу вот вашего вопроса. вопросы очень серьезно задали по поводу левого движения. Почему ну, Ленин, да, как вы сказали, почему Ленин остался? Вот фигура Маркса. У нас есть мауисты, у нас есть марксисты, троцкисты, у нас в стране были бухаренцы и прочее, прочее. Бернштейн был, Каутский, и у них у всех во главе стоял Маркс. Но до такой степени был в глубине раскол этого марксизма, что одни в конечном итоге воевали с другими. Теперь у нас фигура Ленина приобрела такой же статус, как и фигура Маркса, и внутри левого движения вполне возможна война, такая же идеологическая или там иная, внутри самого левого движения, между различными группировками, партиями, силами и прочее. У нас сейчас нет социалистического движения оформленного, методология и философия социализма рухнула, которая была. Ее поддерживают немножко сейчас, есть конференции марксистские, которые не уходят дальше чтения Маркса, ни шагу не делают. Тем вот не я на России конференциях было нескольких конечно, по марксизму, марксистских, они да. читают Маркса и даже боятся отойти от него. на каких-то институт марксизма Китая? Китай, марксизм, да. Начетнический марксизм, вполне империалистического толка, которого они отказываются вполне естественным образом в силу своего экономического развития. Марксизм империалистического толка. Да. Ну, по сути дела, так получается. Но это уже отдельный такой разговор получается у Вы знаете, это свежий для меня. Они, у у них вся да. атрибутика внешняя, да, да, да. форма осталась, Максимум, и, мир, и мир, председатель мир, КПК мир. остался и прочее. И вот США, возвращаясь к США, даже мы же от нее не должны отходить. А, вот, как... Мы, кстати, сказать, я вот сейчас готов даже попросить вас не отходить в сторону США, потому что мы плавненько перешли на нашу страну, и нас наша страна все-таки больше должна беспокоить. И когда вы же говорили о наследии Ленина, о жизни или кончине марксистских идей, и о том, что не оформленный социализм, а социалистические идеи по-прежнему для очень значительного числа людей близки, они востребованы где-то вот на подкорку, может быть, даже уровня то в пору сейчас уже нам заканчивается наше обсуждение как раз на теме того, как это может оукнуться, как это, я в начале программы об этом сказал, как это может спроецироваться на нашу-то почву, вот то, что сейчас там происходит. Хорошо. 50 плюс 1 – это не белые, 45% – это черное население, все усилия, 14. все усилия, которые были, во всяком случае, формально, в юридическом плане, с точки зрения законодательства, очередных поправок в Конституцию, программ в области здравоохранения, социального обеспечения и так далее, все 20-летние усилия пошли на смарку – майскими событиями, то есть выясняется, что на самом деле не белое население по-прежнему дискриминировано, не белое население по-прежнему имеет меньший доступ а, к благам, не белое население по-прежнему а, в имущественном плане расслоение 10-15 и более раз. Я все это перечисляю и здесь... И вдруг я перестаю соображать, я про США сейчас говорю или про Россию. Уберите понятие, там, уберите вот это вот, возьмите в скобки, белые и не белые. Просто имущественное расслоение растет, социальное напряжение растет, внятной политики, институциональной, социалистических ли идей, несоциалистических ли, мы не видим. И у меня простой вопрос, я... Сейчас все-таки хочу предоставить слово предсоединению, чтобы к нам, Роману Владимировичу Пеньковцеву, да, тоже да, доценту кафедры международных отношений, он немножечко попозже включился, потому что вот условия коронакризиса. Да, есть рабочие моменты, сейчас сами понимаете, завершение года, поэтому есть небольшое отставание графику. Я, коллеги, внимательно слушал всех вот выступающих. Ну, у меня есть немножко отличная вот от всех высказанных точка зрения по этому вопросу. Вы понимаете, вот сейчас в различных местах возникает определенная эйфория такая, которая... Ну, говорит о том, что вот как замечательно, что в Америке такие вот сложные процессы появились. Это, То есть, сказать, мы радуемся, что у них корова без глаза. Ну, я не скажу, что мы радуемся этому, вот, но некая эйфория от этого имеет место быть очень часто. И эта эйфория, да -да. она перехлестывает, перехлестывает очень часто, это, сказать, может а быть даже не экранов. Да, поэтому я думаю, что вот эту эйфорию нужно ее в любом случае каким-то образом нивелировать. В каком смысле? Дело в том, что на самом деле, вот то, что происходит в Америке, это ведь очень опасная ситуация. Очень опасная. Дело в том, что при всех недостатках Соединенных Штатов, мы их знаем множество этих недостатков, и не будем скрывать, что весь 20 век и до настоящего времени, да, Соединенные Штаты для нашей страны оппонент, очень часто так сказать, возникают различные трения, но не нужно забывать, что это тем не менее абсолютно легитимное государство. Легитимное, имеющая ну, некие классические основы государственного устройства. Да? И были периоды, когда с этим государством мы общались очень неплохо, даже отлично, если вспомнить Вторую мировую войну Франклина, Делано Рузвельта. вспомнить, да вот, не, не посмотреть, наверное, сразу меня э, Олег Вячеславович добавит, да? значит, Никсон, раз, разряд 1972 год, замечательные отношения были. Поэтому, еще раз говорю, это легитимное государство. И если это легитимное государство попадет в состояние хаоса, анархии да. и претерпеет, э, прет, будет претерпевать вот да, ту да. точку разлада окончательного бесповоротного, то это ударит по всему мировому сообществу. Правильно. И радоваться, вот, и как бы говорить о том, что ах, вот вы ребята такие, вот вы за это получите, это нелогично, неразумно. И более того, это бесперспективно. А вот сейчас вы перевели тему, на мой взгляд, на самый острый момент, который может возникнуть. Мы должны помнить, вот э, Дмитрий Михайлович говорил о том, что Россия была плавильным котлом. И была такая высказанная mm -hmm. точка зрения. Ну, я, конечно, тут могу поспорить, вот э, все-таки плавильный котел национальный и плавильный котел расовый, это разные вещи немножко. Mm -hmm. все в Америке сплавлялись расы, это более ну, масштабная, более сложная, так сказать, кооперация. Mm -hmm. вот, в России сплавлялись нации, это тоже очень сложный процесс. Но... Какие бы эти процессы не были, на самом деле, эти процессы приблизительно одного ряда. Это многонациональный, многорасовый уклад. И мы должны помнить, всегда помнить, что сейчас для России главная задача с точки зрения обеспечения национальной безопасности, это сохранение монолита государства. Монолита и целостности нации, народа, то, что собственно государство сейчас ставит во главе угла. Ищется национальная идея. Есть угрозы? Да, и угрозы есть на нашего государства. Назвать можно. Они называются в широком смысле пятая колонна. Пятая колонна, которая деструктивно может вывести это равновесие, которое у нас сейчас существует. Так вот в Америке эта пятая колонна вышла из-под контроля. Вышла из-под контроля. И идет она в неизвестном направлении. И вот тот хаос, который она породит в Америке, может привести к хаосу из других стран. Это не есть хорошо. Пример тому мы видим. По той же самой а, арабской весне, если ее вспомнить. Это тот же самый аналог, где целые пространства, колоссальные пространства, вышли из-под контроля стабильных, легитимных государств, правительств и пришли в состояние неуправляемого хаоса. И сейчас, на данный период, ну, никто не знает, что с ними Не делается. только арабская весна, можно и государства, которые обошлись без весны, но тем не менее превратились в черт во что. Ливия. Ирак. Совершенно Ирак, правильно. Это, совершенно, да, правильно да. Да. совершенно правильно. И поэтому вот этот хаос международных отношений, он не нужен никому. Идея, вот на мой взгляд, самая здравая, самая главная идея на данный период времени, она должна состоять в том, чтобы э, в Америке э, произошла какая-то революция, ну я бы сказал так, в политическом истеблишменте. То есть должны прийти здравые рационально мыслящие силы, которые должны, во-первых, с одной стороны, урегулировать внутреннюю обстановку, им все равно придется решать расовый вопрос. Расовый вопрос придется решать в любом случае. Как бы его ни поставить. Расовый вопрос, знаете, звучит так интересно. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы поставить вопрос. А кто будет раздавать печенюшки в Вашингтоне, когда 4 июля может полыхнуть? И полыхнет в октябре, перед выборами 3-4 ноября. Демократы? Просто нет силы нет силы над США, которая бы этот хаос могла остановить. Я вот согласен с коллегой, действительно это очень опасно. То есть что... все революции делаются при поддержке иностранных государства, да. а здесь такая ситуация, что нет такого нет. государства ну, при, при всем уважении Олигархи, к России да. и Путину. Нет. Вот я и о чем и говорю, при всем уважении Ради, к России и вот Путину. Китай или нет, он Китаю, он будет ольгархи. выдерживать паузу, естественно, большим удовольствием будет создать мир в вот Роман Владимирович Сейчас. правильно вопрос поднял, ответил на него да. сам же, да. Да? что вот эта пятая колонна способна разрушить государство. Да. Вспомните русско-японскую войну, да, когда нет, либералы... Нет писали э, японскому императору э, с радостью, что Россия терпит поражение. И вот сейчас, допустим, такая же обстановка может сложиться в США, когда Трамп начинает, допустим, какие-то боевые действия, ну, предположим, из-за Тайваня да. с Китаем. Да. А демократы делают все для поражения Соединенных Штатов Америки только для того, чтобы угробить самого ну, нет, Трампа. Трамп уже столько Одну минуту Неделю назад министр обороны США отказал Трампу да, да. да войск, войск, они да, его да, да. как бы обрезали в этом так. отношении. И, вот в этом отношении да. и вполне возможно, что Трампа могут просто грохнуть до ноября. До ноября. Вполне возможно. Но еще Типун вам на язык, живет. Опасность, вот Один вы правильно грязь. говорили, Один когда в, нашем, в нашей элите отсутствует единство по поводу самого развития страны, а у нас элита слабая по отношению да. к элите Соединенных Штатов так, Америки. И там также. Да, отсутствие, отсутствие единства Слушайте, и пятой а колонны внутри. является признаком живого организма вообще? Мы как-то немножко, вот здесь такой тонкий момент, где, где, где начинается другое качество процесса. Когда мы говорим, что у нас нет единства в элите, мы говорим, нет единства в элите в США. И априори исходим из да. того, что отсутствие такого единства это плохо. Почему? Могу ответить, вот я. Да, это, пожалуйста. Дмитрий Михайлович, полностью согласен с вот, тем, что он говорит. Но и там живой организм, и здесь живой организм. Ну, Чем больше разных мнений, тем живее организм. Но в живом организме есть иммунитет. Есть клетки, которые следят и наблюдают за тем, что происходит, и, и коллективно. А те когда клетки, появляется как... опухоль, опухоль, та, о которой мы говорим, пятая колонна, и поддерживающий ее олигархат финансовый, который сегодня управляет миром реально, и разные клубы, и так далее то иммунитет в этом случае напрочь утрачивается, поскольку Марс говорил, нет такого преступления, за которое не пошли за... Конечно, помним, да. иммунитета 300%. нет, и клетки начинают перерождаться. И тут уже очень сложно регулировать. У нас процесс точно такие же идут и в Америке. Mm. И поэтому я согласен с Романом Владимировичем, радоваться нам нечему. Нам просто надо смотреть... Там расовый конфликт, у нас уже межнациональный конфликт, это надо смотреть. У нас mm -hmm. Кавказ Зелобный был, Кавказ. Кавказ у нас купирован, yeah. но это ничего не решает. Порховая бочка. Порховая бочка, социально-экономическая ситуация и так далее, там все то же самое. Я хотел напомнить, вспомните, что Байден сказал Трампу неделю назад. Если вы не признаете поражение, будет военный переворот. Да, да. То есть да, уже да. идут а, угрозы это, Зовутся это, военные. Да, это очень серьезно. При этом военные отказывают Трампу в поддержке. Вот это очень опасно. Ну, отставные да. там э, военные это вообще... Ну, я думаю, пока не просто баланс такой делают. Да. А в военный момент... Я то, я вот сейчас извините, пожалуйста, небольшая очередь, онлайн Потому что давно уже расстанавливается... Если можно короче, чтобы было относительно стабильности политической системы. я пытаюсь понять а вот эта пятая колонна в Америке это кто демократ получается легитимно избранная mm -hmm. часть американской no. элиты но no. no, там мы называем а демократы вот, да, да. одновременно а, а, с этим да, как а, а с этим мы говорим что политическая система США легитимная стабильная да то есть no, у нас вот под уже, уже события происходящие на самом деле они держались на двух слонах, но на самом деле на слоне и на осле, да, двухпартийная да, система, да, да, которая балансировала ситуацию, приходили да, демсы, быстренько раздавали печенюшки, да, как здесь уже да. звучало, а сил не да, допустим, экономика потихонечку сползала, приходили республиканцы, подкручивали гайки, подтягивали налоги, да, да, все стабилизировали, и вот это вот... Шалтай-болтай или борьба на наинских мальчиков продолжалась. Тогда в таком случае им нужно реформировать, сделать то, что сделал Рузвель в свое время. выстроил центристскую, очень прочную позицию, объединил вокруг себя разные политические элиты и реформировал капитализм, третья американской революции. Дело в том, что нет ни одной концепции, которая бы сегодня выводила Соединенные Штаты из кризиса, Не с точки зрения внешнеполитической, не с точки зрения внутриполитической. Последние три президента Соединенных Конечно. Штатов, каждый последующий более слабый с точки зрения концептуальных установок, Иде чем нет. предыдущий. Понимаете? Нет. Абсолютно. Вот а, и все. Нужен, нужна концепция, а, которая позволит сохранить внутреннее единство государства и одновременно более рационально, более динамично развивать внешнюю политику. Какой смысл конфронтации с Что возвращает нас как раз к первому тезису, который почеркнул, того, что глобальный проект американский, он существует в кризисе и кризис политической системы присутствует. У Трампа идеи есть, но одновременно присутствует глобальный кризис капитализма. Какие, Дмитрий Михайлович, назовите мне хотя бы одну концепцию Трампа, которая действовала настолько очевидно, чтобы это было понятно, что это долгосрочное действие еще хотя бы одну. Он, по ну, по по нет, он не и, он, и, бизнесмен. И, и, и, он бизнесмен. И, и, надо, конечно, и он, и, что, надо, что и, он и, несет в Твиттере, обратите внимание, Трамп, что он несет? Он никакой концепции у него нет. Он бизнесмен. Он сейчас керосинчик, костер своими Твиттерами бросает Концепция есть. Я возвращаю Америке. Это, да. Это, да. это ложь. Это не лозунг, это программа. У нас, у нас на ток-шоу по первому второму каналу все удивлялись и обзывали Трампа дураком mm -hmm. за то, что он выполняет предвыборное обещание. Mm -hmm. Все говорят, ну как так в современном мире политик выполняет предвыборное обещание? Он сумасшедший. Может, того, он, он, он может быть и дурак, как многие считают, mm -hmm. но совершенно непростительный грех он совершает для политика. Он говорит то, что думает. Да. А, и вот ну, он класса, отражает, Трамп невероятно. отразил просто кризис современного капитализма глубочайший. А -а -а. Без этого не понять, а -а -а. что происходит в США. А -а -а. И вот этот кризис капитализма, а куда он приведет? Поэтому и нет концепции, он потому что капитализм брови, сам не да, имеет да, по себе концепции. По сути дела, марксизм должен ответить на этот вопрос. Да, Третья Патриона. Патриона. Третья Патриона. Я и говорю, да. нет истины. Сандерс и Сандерс у ну, лев, лев, лев, лев, лев, лев, лев, лев, лев, лев, лев, после лев, без третьей партии, без внесения каких-то существенных, так сказать, изменений. Они нашли эти подходы, Но урегулировали их. Это, а знаете, знаете, это сейчас из, север, наш... север это юг, из нашего север, далека север. так выглядит. Да, Когда конфедераты были побеждены, ведь на несколько лет, да. лет на 15, наверное, и фактически и южные грабеж. штаты были оккупированы северными. Там просто, просто задушили силы и сказали, вы тут... С кем вы говорите, по поводу кризиса капитализма, маленькую ремарочку, да? ремарочку я дам, От в экономики. мире происходит переход к умной экономике, американцы лидеры, они лидеры по инновациям, никакого кризиса в США нет, экономи... Фин... денег у них более чем достаточно, и Конечно. они постепенно переходят экономику. К цифровой умной экономики китайцев они гномят потому что те начали через highway прочие мощные корпорации китайские чуть-чуть начали обгонять американцев но ближайшие 10 лет умная экономика к ним придет мы здесь отстаем страшно в страшном, россии поэтому очень много у меня беспокойство как экономиста по поводу россии но американцу все будет нормально и ничего там у них не взорвется и никакого хаоса у них не будет Силы у них достаточные 15 видов разведсообществ Пентагон Задавят, если что-то будет, То есть все будет. Не, хотелось, не хотелось бы Грустных параллелей, но Римская империя Переживала гигантский Долговременный Согласна. рассвет Согласна. И уж сколько у них было развед Разведсообществ, да, да. и куда вели Все дороги Поэтому зарекаться я бы не стал Но преувеличивать, конечно, тоже бы не хотелось в том, что касается отсутствия концепции развития Соединенных Штатов у, у ныне существующей администрации, персонального Трампа, ну да, наверное, это не вызывает никаких сомнений. Трамп в каком-то смысле, я не хочу здесь никаких негативных коннотаций, он реакционер, он реагирует. Вот ситуация такова, да, ага, как можно исправить? У него есть опыт бизнеса, ну давайте вернем производство сюда». А тут вот реднеки, они вот чувствуют себя разобщенными, расстроенными, ну давайте, make America great again, ура, ура, все, что-то зашевелилось. Но ему противостоит Сонный Джо, как уже здесь было сказано, как он его называет, соперника, 78-летний Байден, который путает свою жену со своей сестрой, сообщает на публике, что он баллотируется и успешно будет избран сенатором. Он даже не понимает, куда он баллотируется, он это забывает. И, и, я, я, и я вот так вот на это смотрю, на эту великую страну, на Соединенные Штаты Америки, на светоч-демократии, на их гигантские десятилетиями, столетиями отстраиваемые институты, их конституцию. И я думаю, сейчас, я думаю, и эта страна сейчас выдвигает вот таких лидеров. Вот это поразительно, конечно. Вот, вот, были вот, молодые, вот таких. Мы, мы, говорим, мы, мы, я имею в виду, те, кто против да. вот этих поправок, которые уже начали голосовать в Конституцию, мы говорим: «О, э, Путин там будет править, да, до Путину в 36 шестом году, если, мне бы этого не хотелось, честно говоря, но есть предел всему, будет, про этим ему будет 84, если мне память не изменяет. Так Байдену вот сейчас будет, если да. он изберется, он к концу срока уже ему будет. Так Путин-то у нас еще красавец, mm -hmm. он еще горцует, можно сказать, если вот так-то да, мерить. Да, но я задаюсь другим вопросом, который вот здесь прозвучал от вас, уважаемые эксперты, уважаемые коллеги. И, и, и я слышу, да, вот эхом в моей голове ваши слова отражаются. Mm -hmm. У них нет концепции. У этого нет, mm -hmm. у того. Mm -hmm. Можно я вас спрошу, я понимаю, что вы все американисты, но вы же все-таки здесь, в России живете, да, с открытыми глазами. А у нас какая концепция? о чем я и как раз и говорю, что институционально ничего нет совершенно капитализм, буржуазное общество не выдает научные ну это что может здесь противопоставить, сказать, а у нас вот у нас идеология у всех есть, а научности никакой нет в этих концепциях. А идеология у нас есть, вы думаете? Ну, идеология какая-то сейчас, вот квази-идеология, Идеология, идеология для достижения чего-то конкретно есть. Это, конкретно. Это так бывает, собственно. идеология ну, для постройки табурета? Ну да, вот такая примерно, вот. Такая, примерно. Дорога, да? Приблизительно, да. Интерес, идеологический вакуум у нас. Типа, вы знаете, появляется. коллеги, э, тут, э, мне кажется, надо вопрос э, с двух сторон рассматривать. Если мы берем концепции как концепции, ну скажем так, тактического развития, это одно. Если мы берем концепции как концепции стратегического развития, это другое. Если брать тактику, то главная проблема Соединенных Штатов состоит в том, на тактическом уровне, что за последние, ну приблизительно, давайте так, чтобы грубо не показалось, 25-25 лет, ни одна... Основной документ США – стратегия национальной безопасности. Mm -hmm. Так вот, за последние 20-25 лет стратегия национальной безопасности практически не изменилась. Понимаете? Последняя, вот если сравнивать отличающаяся по параметрам стратегия, была стратегия Рейгана. Mm -hmm. От Рейгана до Клинтона изменений практически не были. Клинтон внес небольшие инновации. И в тактическом смысле от Клинтона по сию пору вообще ничего не поменялось. Буш, Обама, Трамп тиражируют практически одну тактическую линию, если изучать стратегию цивилизации. Ну, они СССР. следуют тому, что принято ранее. Да, в, этом, в этом смысле. Совершенно да, правильно. И смысле. вносят лишь небольшие изменения. Это тактика. Стратегия, если брать в широком смысле, это некая глобальная идея, ради которой существует само государство и которая является той самой объединяющей идеей. Это, это вот красивое такое выражение, но mm. мне так нравится. Образ будущего. Совершенно mm. правильно. Образ будущего. Совершенно правильно. У американцев не остается никакого варианта на этом этапе, как искать идею вот в том, что они называют мультикультурализм. Они из нее не выберутся никак. Если они... Конечно, а куда они денутся? Они должны... Это все превратить в некий такой красивый шарик, да, который, который всех устроит. Конфету, как вы говорите, которая всех привлечет, успокоит черных, удовлетворит латиноамериканцев, удовлетворит белых. У них нет другого, другой точки зрения. Это Если говорить о России. С вашей точки зрения, это или? очень сложно. Это очень сложно, но другого варианта нет. Иначе они распадутся, как вы говорите, как империя, по, расовому, по расовой характеристике. Это однозначно. Когда в Штатах был, я тоже удивился. Три квартала в Нью-Джерси, белый, э, латиноамериканский и черный, они живут в параллельных жизнях. Они не пересекаются друг с другом в параллельном пространстве. Самое забавное, полностью инфраструктура существует. Совершенно правильно. Начиная с прачечных, заканчивая банками. Но они не ходят. Этот банк, этот банк. А с точки зрения России, здесь, с моей точки зрения, идет сейчас очень сложный процесс. Действительно, идеи как таковой на данный период еще не возникла, ее нет. Но она находится, я бы сказал, в стадии какого-то активного формирования активного формирования она нужна. В противном случае, еще раз говорю, могут быть серьезные потрясения. Нужна идея, которая объединит окончательно общество. Какая-то идея должна быть? Ну, вот тут уже, наверное. Простор, да? Да, простор, простор. Спасибо большое, спасибо всем, уважаемые эксперты, за то, что потратили свое время. Будем надеяться, что оно потрачено не зря. Все-таки довольно большое количество людей нас смотрят. Это количество исчисляется сотнями тысяч, должен я вам доложить. А не, не, не 50, например. И смотрят такие программы обычно люди, думающие. Давайте будем думать, потому что это не только... Или не столько жизнь США, не столько то, что происходит там, сколько то, что может произойти у нас. Ну и то, чего не хотелось бы, чтобы у нас повторилось. Чтобы этого не случилось, еще раз повторю. Давайте будем думать, давайте будем социально активны, может быть и политически активны. Корректно, конечно. Не роняя памятники подряд всем, в том числе и тем, кто вас защищал, и отстаивал ваши позиции, ваши взгляды, но при всем при этом не пассивными, не устраняющимися и не боящимися. Спасибо большое, уважаемые эксперты, спасибо большое всем, кто нас смотрел и слушал. Я напомню, что это был дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета, я Юрий Аллаев, ведущий заседание этого клуба. До новых встреч!